Про... Дорогие, Дорогие друзья, я предлагаю вам всем сегодня, а, при этом журналистам это... ажиотажа. Да? Мы готовы отвечать на Сравнение, вопросы, да. в том числе и поднятые да. не так давно в сети. Вопросов достаточно много, мероприятие неординарное. В Харькове, мне кажется, такого масштаба музыкальных мероприятий не было давно. Напомню, что фестиваль называется «Украина, разум нас проводит его Харьковский гражданский форум при поддержке украинской инициативы по повышению уверенности. И э, мне бы хотелось, чтобы начал э, сегодня нашу пресс-конференцию «Автор идеи». Э, ИСО-организатор, ИСО-автор идеи Дмитрий Кутовой, большой специалист в проведении такого рода мероприятий музыкальных, за которыми Харьков соскучился, мне кажется. Добрый день, спасибо, э, спасибо всем, кто пришел сегодня, спасибо тем, кто э, продолжает считать, что независимо от количества скандальных э, историй э, и всевозможных негативных событий в Харькове, тем не менее, происходят и позитивные вещи, поэтому особенно большая благодарность сегодня тем журналистам и тем э, людям, интересующимся этим событием, которые предпочли все-таки сегодня быть здесь, а не на очередных каких-то, непонятных разборках, которыми кишит сегодня наша украинская действительность. Успехов всем тем, кто не пришел, и мы надеемся, что они придут 26 и 27 на, собственно, сам фестиваль. Автором идеи фестиваля «Украина разом назлит» является Вячеслав жиленков представляющий здесь американский центр. И мы дадим ему слово обязательно. Я хочу лишь сказать о том, что Харьков действительно соскучился за большими культурными событиями. Харьков всегда был столицей украинской современной культуры. Я не люблю слово «первая столица», «вторая столица», но культурной, культурной столицей был Харьков всегда... Мы этого не помним, мы сейчас только начинаем узнавать о том, как в 20-х и 30-х годах именно в Харькове был единственный в украинской истории ренессанс современной украинской культуры. И мы сегодня переживаем этап в жизни страны, в становлении украинской политической нации, в становлении нового государства, мы все в этом уверены, этап, который дает возможности для развития украинской современной культуры. Мы сегодня очистили эфиры, площади, сознание многих людей от того, что было вместо культуры в течение многих, к сожалению, долгих лет. Мы сегодня даем возможность на одной сцене выступать не только звездам, сложившимся, украинской музыки прежде всего, но и даем старт коллективам, которые начинают свою карьеру, возможно, наверное. И, к счастью для всех, эта карьера будет успешной. Мы поставили перед собой задачу собрать на двух сценах фестивальных артистов и музыкантов, представляющих самые разные жанры музыкальные. Это было для нас очень важно. Для нас было важно 26 числа в Большом зале оперы вспомнить историю джазового движения в Харькове. Харьков действительно был одним из первых, после Донецка, кстати, городом, в котором джаз стал развиваться ну вот системно, так скажем. Мы потеряли сегодня Донецкую джазовую школу на время, я надеюсь. А Донец был одним из пяти городов, в которых вообще учили музыкантов джазу. Их очень немного, а теперь совсем немного этих самых студентов джазовых. Харьков оставляет за собой сегодня, остается сегодня одним из оставшихся так сказать, лидеров харьковского, украинского джазового движения, поэтому мы будем вспоминать немножко историю фестивалей за джаз и надеяться на то, что события, происходящие сегодня в стране, дадут возможность в том числе и молодым украинским джазовым музыкантам снова найти себя на родине, а не только на кораблях в далеких океанах, как это, к сожалению, бывает. Второй день будет днем роковым. Александр Гордеев, музыкальный продюсер, расскажет об этом, и там наверняка будут вопросы по программе, исходя из того, что, что уже происходит вокруг и мы все ответим с удовольствием на все эти вопросы. А хочу лишь сказать, что у нас, обращаю внимание на то, что у нас будут музыканты, представляющие ну, большую половину регионов Украины, и даже если кто-то из них сегодня называет себя группой «Киевская», на самом деле это вовсе не значит, что все там киевляне. Там есть люди из Черновцов. У нас будут музыканты из Харькова, Донецка, Луганска, Черновцов, Киева, Полтавы, Полтавы, Львова, Кременчуга и с кучи других мест. И основная идея, идея – это культурная интеграция. Культурная интеграция внутри страны. Мы нуждаемся сегодня в культурных обменах, потому что именно отсутствие культурных обменов, по нашему глубокому убеждению, послужило одной из причин всего того, что происходит сегодня в стране в политике, в социальной сфере и в общем, в головах, к сожалению, большинства наших сограждан. Культура как бы не так много внимания к себе привлекала все эти годы, а на самом деле именно она является одним из самых мощных оснований любого, любого государства и любого народа, о котором мы сегодня становимся. Я хотел бы передать слово Вячеславу сначала. Как, Наверное, нужно сделать важный акцент здесь, что никаких политических призывов, никакой политической рекламы в течение этих двух дней быть не может, не должно, и не нужно видеть в этом никакого вообще, никаких предпосылок там предстоящим событиям, которые будут у нас в Академии. Жодные политичные рекламы. Витяна Каленков, да. автор идеи и организатор. Ну, ну, автор идеи, это, наверное, слишком громко сказано. На самом деле, сама идея появилась в прошлом году, когда мы поехали сразу после освобождения, через несколько недель, в Славянск. И когда мы встретились с активистами славянскими, то часто возникал вопрос, что же нужно сделать для того, чтобы изменить в нашей стране, чтобы в Донбассе что-то изменить, для того, чтобы этот регион стал более украинским. Хотя Донбасс всегда был украинским. Это никогда, это никогда не ставилось под вопрос, потому что... Еще в свои, так сказать, детские юношеские годы я ездил в Донбасс, и мы там играли, мы там я когда-то был музыкантом, мы там играли, и меня всегда поражал какой там очень высокий уровень именно музыкальный, профессиональный, ну и мы там играли очень много украинской музыки, мы писали украинскую музыку и вот то, что мне начали задавать вопросы, как же нам все это изменить, возникла как-то действительно тогда идея, только эта идея, эта идея была немножко другой. Мы хотели по Донбассу провести наших украинских музыкантов, для того, чтобы, для того, чтобы люди действительно вспомнили, что мы, мы, мы действительно Украина. И парадоксально то, что в прошлом году Пикардийская Терция еще... В феврале или в марте месяце 2014 года давала концерт в Луганске, и у них был аншлаг. Мне об этом говорили ребята, особенно а сами из Пикардийской Терции. И фактически везде, где бы они ни были, в Донбассе тем более, у них всегда был аншлаг, постоянно были полные залы. И мы на эту тему с ними тоже говорили, они говорили, что да, мы хотим проехать, мы хотим поехать. Причем они говорили, что надо ехать не в крупные города, потому что в крупных городах и так нас все знают, а нужно ехать в такие, в небольшие города. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, и действительно провести музыкантов по Донбассу пока нам не удалось. И возникла идея провести такой фестиваль у нас в Харькове. Почему в Потому что все знают, что в Харькове самое большое количество беженцев, мы ближе всего к Донбассу. Ну и вообще Харьков, скажем так, вот Дмитрий уже сказал, мы являемся такой своеобразной восточной столицей культурной Украины, культурной столицы восточной Украины. Вот так. И поэтому это абсолютно логично, что мы действительно решили в Харькове это проводить. Более того, в Харькове у нас здесь «За Джаз». И в Харькове у нас достаточно много музыкантов, которые действительно работают во многих других музыкальных коллективах Украины. Главная идея э, – это действительно постави, э, противопоставить именно наш украинский продукт тому, что, как говорил уже Дмитрий, тому, что у нас здесь раньше была э, оккупирована вся наша территория этими всякими ну, то есть шансонами и так далее. Потому что украинский продукт является, на мой взгляд, одним из самых качественных продуктов, ну, по крайней мере, на постсоветском про пространстве, именно музыкальным. Вот таким образом у нас и выросла вот эта идея, ну, украинский злит это авторство как раз Дмитрия Аниме, возникла идея проведения именно в Харькове этого фестиваля. Я думаю, что это только начало. Спасибо большое. Это Слава организатор фестиваля «Украина. Разум. Я хочу дать слово представителю региональному э, программному менеджеру проекта «УСА» «Украинская инициатива по повышению уверенности» Это Дмитрий Коваль. Это тот самый фонд, который отреагировал на предложение и, в общем-то, поддерживает теперь эту, эту замечательную идею. Ну, хочу сказать, что я не региональный программный менеджер, я являюсь... Немножко у меня другая должность, другая роль. Я являюсь по развитию программ. Это наша Алиса является, женой, я, наверное, региональным. Но как бы разрешите меня со стороны проекта немножко сказать пару слов. Ну, ну, по-другому. <смех> да, ну ничего страшного. <смех> да. Вы знаете, со стороны нашего проекта, как бы со стороны этой программы, в которой мы работаем, мы всегда ищем те основные идеи, инициативы, которые мы помогли как-то интегрировать и объединить людей вокруг какой-то идеи, вокруг какой-то инициативы. На сегодняшний день проблема внутренне переселенных лиц она как бы является очень, очень значимой и для тех регионов, где эти люди приезжают, и для самих людей. Мы пытаемся как бы изучать и понимать эту проблему, как мы ее понимаем, да? искать те организации, которые напрямую работают с этой проблематикой, а также которые делают вклад в снижение напряженности между людьми, которые являются внутренними переселенцами и теми людьми, которые принимают их в свою, как бы, в свою, в свою громаду. На сегодняшний день мы поддерживаем очень различного рода много идей, которые связаны с обучением, с технической поддержкой тех организаций, которые предоставляют помощи и услуги. Мы также и обращаем внимание на различного рода культурные проекты, культурные инициативы и мероприятия. В данном случае это как бы такой музыкальный фестиваль, пусть он будет небольшой, пусть это будет несколько дней. Но для нас это очень важно понять, как через музыку, как через культуру да, эти люди могут интегрироваться между собой. Даже если обратиться к истокам и вообще к, будем говорить, к культуре развития нашей страны и прошлого, допустим, СССР, вы знаете, что будучи такой закрытой страной СССР, что очень много понимания, очень много... Будем говорить, такого стиля, или то, что для себя культурного она наплыва. Люди брали из музыки, да, 60-е годы, 70-е, как-то пытались изучать, как-то на себя преломлять. Поэтому музыка, она все равно играла очень большую роль в жизни, в становлении, в развитии человека. Сегодня мы тоже видим, что очень много появляется новых трендов. Молодежь берет себя, допустим, что-то из африканской музыки, да, что-то с латиноамериканской. Поэтому это дает понять человеку его место, его интересы, как бы развитие, интеграцию, мнение. Между равным и равным, между людьми, которые находятся на разных ступеньках развития. И тем самым мы как бы снижаем конфликты в обществе, даем новые горизонты, новые понятия людям. На сегодняшний день, как правило сказали мои коллеги, это такой новый инструмент для понимания всего, для интеграции людей, для знаете такое Почувствовать себя единым таким человеческим общежитием да, на этой территории, в Харькове. Прилечь новые тенденции тренды. И подумать, как люди могут на этой волне, на этой платформе взаимосотрудничать и взаимосуществовать. Это не первый как бы, такой проект культурного направления, который поддержит Украинская инициатива по повышению гражданского доверия. Например, летом этого года была поддержана такая инициатива, такая проект, который называется из страны Украины, да, из страны Украины. Да, такой интересная э, идея, которая в себе 18 таких вот выступлений в 18 небольших городах в Харьковской, Запорожской, Запорожской и Днепропетровской области. Когда на главных площадях таких небольших маленьких городов ставились палаточки такие, где люди могли посмотреть украинское народное творчество, принять участие в мастер-классах, попробовать примеры украинской кухни. Там были фото выставки, довольно таки интересно Сделали, чтобы люди посмотрели замки, дворцы, которые находятся на территории Западной Украины, природные ресурсы Украины Яремча и Горпаты, посмотрели, как выглядят Шахтorskский поселок, были фотографии из Донбасса. Там. То есть дать, дать понять людям, что Украина многообразная, она многогранная, что там очень много различных культур и течений сплетено на Украине. Хочу сказать о таком книжном фестивале, как «Толока», который проходил в городе Запорожье, будет проводиться там. О том, что более 30 изданий современных украинских представят свои книги. А помимо того, что будут представлены книги, будут открыты дискуссии между современными украинскими писателями и людьми, которые будут приходить туда, представителями ВПЛ, представителями местных сообществ, о том, чтобы обсудить, как писатели видят проблему, которая есть сегодня в Украине, как люди ее видят, какие сегодня тренды вообще попадают в литературу, о чем сегодня пишут современные писатели, обсудить все это. Помимо этого, для людей, которые... Ну, для слепых людей там организованы специальные такие помещения, где они могут прийти. И, по, ну, и там Азбука Бреля, да, из данной литературы, о том, чтобы они тоже приобщались к этой культуре украинского книгоиздата. Да? Также, например, в Бердянске проводился тоже арт-фестиваль, когда, например, современные украинские Рай. группы и современные Рай. исполнители... Также с фотовыставкой приезжали и продвигали украинскую культуру, но вместе с тем и продвигали восточный город Дердянск да, на востоке Украины как место, которое тоже привлекательно для туристов, у которых есть своя культура, свой быт, свои ну, традиции. Тем самым мы как бы делаем вклад в различные направления и векторы сотрудничества между громадой, между комьюнити, между людьми ну, и различными течественными направлениями. Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за поддержку. Я хочу сказать, что... Одной из, одной из фишек концертной программы фестиваля будет введение между номерами концертной самой программы гражданских активистов, волонтеров и переселенцев. То есть это будут люди, которые непосредственно связаны со всеми событиями, которые сейчас происходят в Харькове, будут рассказывать свои истории, представлять этих музыкантов, которые будут участвовать в концерте. Я хочу передать слово Александру Гордееву, где я правильно вас представлю, музыкальный продюсер, много лет проживший в России, поддерживающий очень много известных групп, на этот раз это музыкальный продюсер фестиваля «Украина. Разум нас лит», уроженец Не в честь Исмановка, в Донецкой области, Александр Хамсон, я, я, я, района. Ну, мне, мне проще разговаривать, я, потому что я как раз и есть переселенец, наверное, дважды, потому что я уехал сначала в Россию, потом вернулся в Украину. А родом я не а только родом, я до сих убежище. пор я до сих пор прописан в Донецкой области, Артемовский район, и неделю назад, как там был, и у меня там семья, и, и многое связано по поводу того, что это Украина, у меня нет никаких сомнений, потому что так получилось, я живу в нескольких селах там, Артемовского района из-за отцовской работы, и я не говорю, что там пронизано украинской культурой. Это, это ну так, Украина и все. И будем. На эту тему говорить нечего. Я хотел сказать о посыле. Потому что чувство переселенцев. Одно дело уехать из Донбасса в Украину, другое дело там из Москвы. Это разные формы переселения. Я скажу о... Почему... почему. По посыли, почему я стал музыкальным продюсером фестиваля и почему мне нравится этим заниматься. Потому что еще в марте месяце, я будучи в Москве, с фамилией Гордеев, я получаю звонок о том, что нам нужны группы там, для проведения фестиваля. Я говорю, ой, как, как, как хорошо, давайте, а какие группы, а куда? Город Толчевск, фестиваль «Молодая гвардия», я говорю, так, так, так, стоп, назад. Ну, потому что они звонят музыкальному продюсеру в Москву с моей фамилией, они почему-то решили, где аппарат, я говорю, так, а как фестиваль называется «Молодая гвардия», я говорю, так, надо в Краснодоне, они даже не понимают, что происходит и где. А как музыканты будут приезжать? Ну, как через Ростовскую область, вот, вот эти поддерживают, не поддерживают. Мне даже выслали списки групп, которые собираются ехать, которым они даже не делают предложения. Вот. И, а конкретный посыл был, почему мы так быстро взялись за этот фестиваль. То, что я посмотрел видео музыкальных коллег, многих российских музыкантов, которых мы знаем, которые давали интервью из города Донецка, там Агата Кристи там, и Маша Макарова, ну, непонятно там, как люди, как, как люди транспонировались в это, потому что есть, есть Барзыкин со своим мнением, а есть люди, которые, ну я не беру Охлобыстина, а, а вот именно музыканты. Для меня непонятно политическая линия их и вообще. И то, что они в Донецке делают фестиваль, это, это большой стимул, почему мы не делаем здесь. Есть вопросы, почему, когда идет война, не до фестивалей, для меня это... Ну, я не говорю, э, это наш окоп. Для тех, кто занимается музыкой, они здесь должны себя показать, потому что многие, ну, там у меня группа казаксистов, они там стояли на Майдане и так далее, знакомые. Поэтому <с0> то, что э, в такие сжатые сроки фестиваль готовился, появилась масса вопросов там и какие коллективы и так далее. Я недавно приехал, всего с, с весны в Украину вернулся, Несмотря на то, что я харьковчанин и всех знаю, многих знаю из э, с, с музыкантов того времени, появилось много молодых коллективов, хотелось бы э, понимания и поддержки со стороны э, музыкальной прослойки Харькова. Потому что этот фестиваль, я уверен, первый, он будет иметь продолжение и он будет формироваться так, чтобы были коллективы, которые... Э, Делали основу Харьковского рока и которые пришли им на смену. Не всех мы знаем, хотелось бы это отслушивать, и там я бы как-то более внимательно к этому относился, но повторяюсь, в эти сроки мы пытались сделать максимально разнопланово, показать разную стилистику, потому что Харьков всегда отличался в разными группами и, и блюзом и тяжелой музыкой и политической и авангардом и так далее группа игра например, до сих пор этого и нету поэтому э, если есть какие-то вопросы по музыкальному контенту я могу на них ответить и объяснить почему так сформировался лайн-ап э, так сказать э, фестиваля там есть масса э, нюансов по этому поводу но фестиваль первый и у меня желание было, чтобы была поддержка большая. Потому что для меня это город родной. Я сюда вернулся и чувствую, что здесь все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. И э, я еще хочу э, сделать такое уточнение, что истории организаторов и музыкантов, которые будут принимать участие в фестивале, будут освещены в спецвыпуске газеты ⁇ Форум ⁇ которая будет на днях э, там и в Александре, в Вячеславе. В общем, там много интересного. Ожидайте. Если есть вопросы, я, кстати, хочу уточнить, что в зале находится Павел Михаленко, известный музыкант, если есть к нему вопросы. Пожалуйста. Мы попросим Павла да, отдельно, я, если я... можно, потом там, если будут вопросы, Паша, она да, а просто ответит есть? на них. Хорошо, вопросы будут, да. Я еще хотел, если можно, два слова, два слова, два слова еще, два слова еще, хотел бы обратить внимание, вот о чем, на чем. Хотел бы обратить внимание на том, что кроме, собственно говоря, двух концертных дней на двух площадках, еще у нас будет несколько всяких событий в предстоящую неделю. В частности, сегодня мы здесь в 18.00 ждем всех, кто хотел бы поговорить на тему, которая украинскую мову и так будет звучать, и она заявлена, такая тема, вид персональной творчести до загальной культуры. Мы хотим поговорить вообще о том, какие шансы сегодня у украинской культуры, какова роль украинской культуры, может ли стать украинская культура сегодня занять место отсутствующих украинских дорог, например. Что может сделать государство и должно ли оно вообще что-то делать, или ему лучше просто отойти в сторону и не мешать хотя бы. Посмотрим мы фильм, который называется чуть-чуть провокативно, так же как и все, что мы делаем. Да, три точки е джаз. то есть джаз. Фильм в редакции, которую мы еще не показывали. Вообще фильм показывали два раза. Сегодня мы его покажем третий раз. Фильм сделан студией Док Кино Трансформация. Будет режиссер фильма сегодня на показе. Фильм нет длинный. Мы смотрим кино, а потом обсуждаем не только его, но и говорим вообще в принципе о культуре. Мы позвали тех, кого позвали, позвали открыто, позвали персонально. Кто-то сможет прийти, кто-то, наверное, не сможет прийти. В любом случае нас не столько сегодня интересует мнение каких-то, так сказать, деятелей культуры, сколько интересует Мнение как раз тех самых обычных, простых, как мы все граждан, каждый из которых что-то делает в этой сфере, кто-то пишет, кто-то читает, кто-то кино снимает, кто-то музыкой занимается, кто-то галереями, кто-то художник, кто-то просто журналист, например. И вот э, начать выкристаллизовывать все-таки какую-то позицию в отношении того, какой же будет эта украинская культура и какой мы себе ее видим. Кроме этого, 26 числа, 26 в субботу, в день первого концерта, состоится мастер-класс пикардийской терции. Все это будет в 15.00 в галерее Кам-Ин, которая э, просто дает площадку для проведения этого мастер-класса. Галерея Come In расположена на Данилевского, 26. Будет отдельная информация об этом, еще дополнительная, на странице Facebook события и на сайте civilforum.com.ua. 27 числа будет мастер-класс группы «Козак Систем» в арт-клубе арт -клубе «Пентагон». Об этом тоже будет информация. Мы время уточним еще, но ориентируемся мы примерно на то же время, на 15.00. Мастер-классы не рассчитаны на узкоспециализированный круг музыкантов или интересующихся музыкой. То есть мастер-класс, его формат будет зависеть от того, какую мы аудиторию увидим. То есть все музыканты опытные, они знают и умеют, у них есть свои, свои разные форматы, возможности и приемы для проведения мастер-классов, поэтому мы зовем всех, кому просто это интересно. 26 и 27 числа здесь также состоятся пресс-конференции, начиная с... В 12.30 и до 14.00, 26 числа здесь будут музыканты, которые будут играть 26 числа, 27 числа, те музыканты, которые будут играть 27 числа. Параллельно будут происходить саунд-чеки. у нас очень жесткий тайминг, потому что музыканты не харьковские приезжают в разное время в субботу и воскресенье, уезжают тоже в разное время в субботу и воскресенье, и поэтому нам нужно совместить, с одной стороны, возможность повидаться и позадавать им вопросы и, с другой стороны, возможности обеспечить им качественную подготовку к концерту. Мы должны сказать спасибо, независимо ни от чего вообще, всем, всем местным властям разного калибра и пошиба, и всем вообще спасибо и районным, и городским, и областным, потому что на самом деле это важно. Нам помогают, нам никто не противодействует. И все просят только об одном, все просят только о том, чтобы не было никакой политической рекламы. И мы с пониманием поддерживаем эту позицию и обращаемся ко всем публично с просьбой приходить с украинской символикой. При желании скачать на сайте civilforum.com.ua сегодня в течение полутора часов, это будет возможность сделать, скачать вот этот самый логотип. И, например, напечатать себе такую футболку или значок, если всем не хватит. А также я прошу всех, кто не безразличен и имеет возможности, возьмите флаеры, возьмите афиши. Подумайте о том, кто из ваших друзей обязательно хочет посетить концерт 26 числа. На афишах есть телефон. Вход везде свободный, Вход бесплатный, свободный. На площадь мы просто зовем всех. И просим только об одном – оставить за собой площадь в том виде, в котором вы и мы на нее придем, потому что это наша площадь нашей же с вами свободы. А 26 числа э, прийти нужно с пригласительным. Пригласительный для того, чтобы получить, нужно позвонить по телефону, который указан везде, на сайтах, на э, вот этих самых э, флайерах, на афишах, везде. Э, Обратиться к Екатерине. Екатерина записывает, кто вы. Вы берете на себя ответственность за всех, кого вы приручили, пригласили на фестиваль. Берете в руки пригласительные и идете на концерты. Получаете удовольствие от музыки. Если вы еще поддержите все это символикой, мы будем очень благодарны. На, да, еще есть один интересный момент. Во время концерта в театре, перед началом в антракте, будет работать такая ярмарка гражданских инициатив. Известные гражданские движения Харьковские будут представлять свои проекты в фойе оперного театра, где можно познакомиться, почитать, пообщаться. Я уверена, что все эти люди уже знают, но контакты личный всегда интересен и полезен. Пожалуйста, дорогие гости, задавайте вопросы. Пожалуйста. Я, наверное, спитерва, как человек, который поднял кипиш на фейсбуке по поводу названия «Разные люди не пропишут». Меня зовут Алёна Сагалинска, я корреспондент Дези в Харькове и гражданский корреспондент, который пишет на тему, которая интересует, ну, наверное, гражданское общество, да, и меня лично. А, вот. И я хочу сказать, что, конечно, идея офицера – это вообще прекрасная идея, то, что во время войны музыка нужна, это не поможет что вообще Шип -шип, ну, я тур, пишу, наш, я, жизненно важно на всех. И то, что Харьков это столица, очевидно, Супер, спасибо другим удовольствием, потому что за Just Fest это, наверное, было одной из Украины таких мощнейших событий всегда, не представляют все наши сети поняли, за JustFest по всему Харькову, когда Харьков стал просто действительно музыкальной, если не столица, это по крайней мере сайтом таким. Вот. И вопрос только один, собственно, единственный. То есть, вот э, все это классно. И действительно, ну, я бы, я всеми руками только за, я бы чтобланин Бениха а, вот, последние три дня ехала в поезде, мне за и говорят, а ты знаешь, что там есть, значит, помимо Жадана и так далее, там есть разные люди. Там же написано, Вот у меня просто такой, а когда вы ставили в афиши название разные люди, вы сознательно нашли на такую, скажем так, провокацию? Или вы не думали, что будет такая реакция? Вот можно, можно я, да. да. Как сначала как музыкальный продюсер фестиваля да. скажу. Поэтому для меня это еще и вопрос личный. И для многих харьковчан, как оказалось, что есть... На самом деле, мне не нравится там слово провокация и так далее, потому что они к музыке совершенно не идут. Музыкальная провокация меня радует. Потому что музыкальная провокация на данный момент Александр Чернецкий находится в Соединенных Штатах с туром по шести городам. Это музыкальная провокация или нет? ну да, и Америка все Пиндосы принимают, да, а Харьковчане чих, так чих, раз. И, да, я, я, я, я, сейчас это у нас все равно личный разговор. Да, да, да. Я, я сейчас это не моя речь, а, да, это, это слово летает и так далее. Я с уважением отношусь ко всем людям мира. Так вот, так вот, я у, у всей общественности Харькова в первую очередь, музыкальный такой, и у музыкантов группы. И у, и у Чернецкого. Я прошу прощения за то, что это название было использовано. Я сказал, мы в очень краткие сроки делали фестиваль. Были э, очень серьезные дедлайны для того, чтобы сегодня мы пришли. Не то, что там майки одели, а для того, чтобы мы вообще собрались. Понимаете? И в такой суете я себе позволил. ну, Понимаете, для меня разные люди. Я думаю, ну, не 25 лет, но добрых 20 и вся это все, что происходит, я только один пример приведу, почему, почему я был спокоен, да, вот и ваше возмущение вот это, почему меня меня, меня меня, лично. Э, когда 25, э, было 25-летие разным людям, лично я и Паша Михаленко вышли на сцену в 16 тонах в Москве, в вышиванках, ни один человек из зала ничего не крикнул. Это было год назад. Год назад, да? Да, это уже были события. Мы еще... Это было, это было осенью 2014 года. А, да. Нет, осенью 2014 -го года. А это была весна. Это, это весна. была весна. А это была весна. Да. Есть фотографии. Вот Чернецкий рядом в майке СССР. Это его выбор. Паша, я был вышиванкой. Я вышел сказал слово Украине. Ни один человек... Начал концерт этого. Ни один человек, это не для понта, я вам скажу. Просто мне хотелось увидеть реакцию зала. То есть пришли люди, которые пришли слушать музыку. У них разные мнения. Я так понимал, что там были с разными мнениями. И у меня на сцене разные мнения. В, в, самой, в самой группе. И мы об этом говорим. И очень хорошее мнение. Вообще, за что Майдан был? Чтобы у нас были разные мнения или одно? Я, я договорю. Сори, да, даже даме. Я самый главный посыл скажу. Я хочу, я приехал для того, чтобы, я занимался здесь музыкой, я хочу ей заниматься, понимаете? и максимально собрать людей, которые будут это поддерживать, понимаете, вот, я приношу, приношу извинения, во-первых, за, за некорректность и спешку в, в подготовке там и во всем этом, мы сидели, решали, как выступать, у нас есть в группе выступать, не выступать, у Клима мнение вообще, похоронили, все, умерла так умерла, но в группе, в группе, а что делать, Паша, со своими песнями, которые были с самого начала разных людей? Сам, спасибо. И, и я о себе скажу, я служил в Советской армии два года. Я что, за совок что ли? Ну, представляете, да? Вот как? Все можно я можно, сейчас, мне, Алена, можно я добавлю чуть-чуть потому что я от паши от паши как раз а наслушался. паша можно тебя позвать да чтобы я там, за просто за я ним. сейчас скажу не как э, организатор фестиваля не па, не сюда сюда не нет не вот не сюда не Саша, не я не скажу не сейчас не как человек который считает вот вот вот это мой друг и вот это мой друг и я хочу сказать просто как человек, который еще, будучи совсем маленьким, ну таким юным парнем, держал в руках пластинку разных групп разные люди, которые, к сожалению, Рома Даниленков не смог сегодня приехать. А я, я ее при переездах потерял, а Рома Даниленков обещал привезти ее сегодня специально, чтобы показать ее У всем. Есть. Я в курсе, да. Но Рома просто обещал, Рома просто обещал. Вот. Пластинка, которая была издана э, э, мелодией, единственной в Советском Союзе, как известно, грамм записывающей э, Да? Единственная да. была тогда, Да, Единственная, не мелодия не важно, единственная. Не у нее заводов было два. Заводов, и, и, а фирма и, была Заводов было да. больше, в Риге, и в и Ташкенте. Так вот. Харьков и разные люди, это вещи, которые... Слова Харьков и слова разные люди, это вещи, которые связаны друг с другом Наверное, навсегда. Ну, наверное. Независимо от того, какая каша в голове у Саши Чернецкого и сколько эта каша еще будет вариться в голове у Саши Чернецкого. Потому что разные люди, как были Харьковской группой... И именем Харьковским так навсегда и останутся. И да, я Саша сказал, не, не нравится ему слово провокация, а я Паша сказал, когда был обсуждали мы это в, в такой в острой форме, я ему сказал, что да, хотите называть это провокацией, назовите это провокацией, потому что да, потому что, потому что на этот вопрос, что такое разные люди, нужно все равно найти ответ. Я думаю, что мы на фестивале на этом Выступление Паша Михайленко, человека, который придумал это название. Не, не. Нарисовал. Ты расскажешь. Нарисовал. Там, нарисовал. Там. нарисовал да, придумал, наше. нарисовал. Мы сейчас, да. да, сейчас, секунду. Так вот, мы ответим на этот вопрос. И э, я хочу, перед тем, как Паша начнет говорить, я хочу сказать только, что в материале, который э, будет в газете ⁇ Форум ⁇ там есть одна главная фраза, с которой я считаю, что сложно не согласиться и надо дать права эту фразу произнести громко на весь Харьков, а не только в Фейсбуке, в Фейсбуке или в каких-то частных беседах на кухнях. Хорошо, у харьковского музыканта Павла Михаленко есть право называться, и называть себя разные люди. А чтобы быть окончательно корректным, наша группа, которая заявлена в выступлении на фестивале, называется «Ризни -люды». А группа «Мертвые груши» – немая такой группы, потому что вот сидит продюсер группы «Мертв... «Мертвые груши» Игорь Варданян. И он э, прекрасно знает, как, да, как э, принципиально для группы «Мертвые груши» буква «Ё» с двумя точками – и это тоже история фестиваля, потому что вот так мы живем в такой стране, в которой мы взяли и, и перевели название «Мертвые груши» на «Мертвые груши». И это тоже часть нашей жизни. Спасибо. Не сможет короче, ответ такой, что Саша, я считаю, что это случилось без всякой задней мысли, а вы все-таки считаете, что задняя мысль была, не да? Это не задняя, это передняя мысль. Саша, я с Сашей совершенно согласен, задней мысли не было. Вы мне сказали, мне там зашли... У вас, сегодня у вас есть замечательная возможность задать вопросы и не, не сказать, услышать от кого-то ответы на него, а непосредственно ответы на него. Павел, можно вас услышать, пожалуйста? Что сделать? Услышать вас. <как> а, да, конечно. Ну, прежде всего, ну, как бы, что вот у нас, почему, как Дима говорит, была беседа острая, она была острая не по существу названия, а потому что провокация была без моего участия. То есть сначала, сначала я был приглашен как музыкант, и как я надеялся, что как музыкант. И знаете, как неприятно ну, всегда подозревать, я очень ранимый человек, что меня пригласили не как человека, а как название для того, чтобы использовать его вот в провокации. И не выслушав моего мнения, вот напечатали, а перед этим мы с вами длительное время за этим столиком общались и обсуждали и историю, и характер, и, и наши посылы. Вот. Поэтому вот в данном случае, конечно, это было мне неприятно. В дальнейшем уже, да, сейчас оно начинает обрастать какими-то неприятными подробностями. И я сначала, конечно, ну, как бы просто хотелось не выступать, и все, ну, Уйти от этих, так сказать, разборок, так называемых. Но, а потом, все-таки, знаете, как, что происходит? Есть две стороны. есть вот, Всегда существует сторона, так скажем, народ, государство, там, музыкант и слушатель. И во всех этих позициях всегда присутствует прокладка. Прокладка – это политика. То есть везде, вот куда ты не кинь, как ее не назови, можно ее сказать, что ее нет. Вы знаете, как вот вы видите, а мальчик есть, то есть всегда она присутствует. Вот этот момент, конечно, вот его надо бы тонко решать. Все остальное, все остальное, это мои взаимоотношения с людьми. И когда я там уже заявлен, да, я обязан идти и выступать. Нравятся мне названия разные люди, кто его придумал когда и зачем, кто и как им пользовался, это важный момент. Потому что можно так попользоваться названием, что... Э, как ленточка Георгийская, она же была хорошим, конечно. С хорошим. Сейчас но, он, а но, сейчас выйдет то есть, Но теперь сейчас же получается... Вот, Алло, но самое главное, что главное, кто первый, кто первый а, испортил как это или как-то им воспользовался. Если Чернецкий, если Чернецкий из, изначально как бы... Э -э никто не поднимал шум по поводу названия ну ему было тяжело да, правда да он ну, уехал ну, его ну, взял это, наверное, вот видишь да вот, вот. вот. сашка это есть... Пришли, э -э о том, что там есть да, В, да Видишь как? Секундочку, это, секундочку. Нет, это правильно. Мы же это... все знаем, о ком идет речь да, и, в каком, да, и о каком состоянии, мы, у кого поднимется это, рука. Саша, поэтому Саша, да. давайте, да. давайте в базар да. не превращать. Давайте да, э, вернемся к формату президента. Да, да, да, да, есть да, вопросы. Да, да, о да, времени. Давайте. Хм. Вот. Поэтому тут как бы ситуация понятна, что я и э, э, э, ну, с одной стороны, моя позиция, да, что я не говорю, что мне нравится то, что сейчас происходит в стране. Именно в том виде, в каком это происходит. Мне это не нравится. Но мне больше не нравится, что я жил когда-то в Хабаровске. Я там был украинцем, приехал на Украину и живу тут или в Украину. Да, вот как бы я оттуда ехал на Украину, так что было понятно. С Хабаровска ехал на Украину. И потом вдруг дядя, какой-то карлик объявил, что теперь Украины... Вообще ее не было, и она это искусственная, и, и, и собственно, меня нет, но, но я пощупал есть. Поэтому вот это вот мне не нравится. Но тем не менее, все ну, равно мы когда-то придем к тому, что, ну, к чему мы идем. Мы идем же к хорошему. Да, да, мы же идем... Да, а нет. Вопрос последний у меня будет. По Посмотрите, но... вопросы журналистов тоже. Да, время позитивный. заканчивается. Можно сказать, что этот конфликт... Не было У нас не было конфликта. Отлично, <станурия> и, и... Дайте, журналистам Дайте журналистам слово. Дайте журналистам слово, пожалуйста. Слово, пожалуйста. Да, а, а. Под, раз, понял, под именем разные да, люди. Я понял. Под именем во-первых мы не выступаем под именем Павел Михаленко. Я выйду и Саша мне подыграет. Потому что под названием разные люди. Клим отказался выступать категорически. Я же объяснил. Если изначально Георгиевская ленточка уже была неправильно и то когда Чернецкий уже под этим именем начал вести пропаганду против Украины, сегодня мы будем под именем «Разные люди». Тот проект, который мы сейчас собираемся возрождать с оставшимися музыкантами, у него время, вместо того, чтобы заниматься творчеством, уйдет на время объяснения, почему и зачем мы разные люди. Ну, как в частности, сейчас мы общаемся. Ну, объяснили вроде. В целом. Вот так. Журналисты. Главные журналисты. По телефону. Вопрос. Еще такой вопрос. Так может быть действительно, если вы расскажете разные люди и будут народы, я шумно, объяснил, что это все будет гармошка под подушкой, гармошка за углом. Это будет зависеть от меня. Это Я скажу так, гармошка. цинично. Это будет зависеть от меня. Я как захочу, так и скажу. Нет. А. Вот это будет зависеть секундочку, а, Секундочку. Если же, бы это... не Это, не, не, не, не, не, не. Не. это в каждой это шутке доля всего. шутки. Если бы это не было его. так, было бы все гораздо проще. Но, к сожалению, это все не так просто. То, что, то, что Нет, Дима спасибо. скажет, оно все равно у людей, люди, к счастью, это знают гораздо больше, чем... Мы их народ сказали, наделяем да, вот этой вы. глупостью, все в порядке, все все понимают, но достаточно людей. много, может не до конца, но вот на этом уровне, на каком мы справа. имеем право называться, да, они все понимают. То есть мы их никого не обманем, там все понятно и все это пройдет. Через пару лет эта вся пена, пена сойдет и нам будет очень неудобно многим людям смотреть друг в вот. Очень многим. Да. Но это все, все проходит. Надо главное эти времена пережить и перейти. Какой был вопрос? Вопрос был простой, господа, коллеги. Вот смотрите, Вячеслав упомянул, что была такая идея проехать по маленьким городкам. И вопрос такой, вот хорошие, мощные, энергетические, национально мощные фестивали, мероприятия проходят в крупных городах, uh -huh. а маленькие города? даже не районные центры, есть же еще и поселки меньшего формата. Александр, я вижу, что вы уже, уже готовы. Я я готовы, ответить. Я, я готовы ответить на это. Э -э практически остаются неохваченными вот тем культурным посылом, который вы, я надеюсь, 26-го, -27 27-го сделаете. Предполагается ли вот к организаторам техническим, к музыкальным продюсерам ниты, как к локомотиву всяких вещей, вопрос предполагается ли какой-то формат донесения контента фестиваля до людей, которые живут в населенных пунктах 300 семей, 1000 семей Это, я не знаю, но ну, вот, видеоряд с фестиваля диски с музыкой, ну хоть какой-то формат того объединения рассматривался возможность Дмитрий если такой формат будет рассмотрен, вы могли бы поддержать такой проект, донесение до жителей маленьких населенных пунктов? Ну смотрите, я быстро, если позволите, просто то, что сделано, а потом то, что может быть сделано. Хорошо, то, что сделано, во-первых. Итоговый тираж газеты, специального, специального выпуска газеты «Форум» 40 тысяч экземпляров, потому что было 50, будет 40, потому что на оставшиеся небольшие от этого бюджета средства мы обеспечим дистрибуцию этой газеты и постараемся сделать это максимально так, чтобы ну, это поработало только в, по центральным районам Харькова, по крайней мере. Да? раз. Второе. Мы работаем сейчас активно. Хаки прежде всего над организацией съемки качественной и трансляции качественной картинки в интернет на civilforum.com, на накипело.тв. Мы решим где, но будет 90%, наверное, да, Наташа, что будет обеспечена качественная картинка. Которая позволит География в интернете. В География, в этой География этой картинки будет зависеть от интернета. Мы постараемся сделать так, чтобы эту картинку разобрали разобрали все, кто кто, кто захотят. Это, это, uh, у надеемся, что это поймите, <связано> да, <связано> теперь, <связано> сейчас, сейчас, я закончу, я закончу. я закончу. Дим, Дим. Вопрос меня не, не так интересует. Понятно, <связано> понятно. Э, там, Запорожской, Днепропетровской. Меня интересуют города Сумской области, Житомирской, правильно. Правильно. Черкащина. Понятно. Они об этом могут не называть. Значит, узнать. еще об этом, Мы потому, обратились, мы обратились, к, мы обратились к мы обратились к э, информагентствам и к телевизионным компаниям общенациональным. И все свои возможности, волонтерские в том числе, я, например, состою в группе «21 ноября». Есть такая группа, там много влиятельных, активных людей, там, например, там генпродюсер телеканала «1 плюс 1». Я не знаю, сделают они что-то или нет. Но, по крайней мере, мы делаем все возможное для того, чтобы информировать об этом событии всю страну. Кроме того, ну, все зависит, давайте правде в глаза посмотрим. Если кто-то сейчас скажет, что Харьков, например, более культурный, чем Звановка, условно говоря, то я первый, кто брошу этого человека камнем, потому что это не так. Потому что на самом деле вот то самое небольшое комьюнити, которое там переписывается в интернете по деталям того, как называется та или иная группа, это, конечно, очень здорово. Но на самом деле Харьков давно никакой не культурный центр. Так же, как в Украине вообще нет ни одного культурного центра. В Харькове культура никого не волновала много лет. И никого, к сожалению, сильно не волнует. Ни из властей, ни из кого. Это та тема, о которой мы сегодня вечером будем говорить. Поэтому, поэтому в общем-то, я думаю, что если на площади в итоге нашей промо-компании с вашей журналистской помощью придет, например, 20 тысяч человек то это будет большим достижением по распространению вообще тех идей, которые мы и хотим распространить. Если каждый из участников фестиваля увезет с собой там, Положительные впечатления об этом, то инерция влияния этого события на общеукраинском уровне, она будет большой. Точно так же, как когда уезжали там музыканты из 15 стран, принимавшие участие там в фестивалях за джаз, то Харьков считался городом, в котором есть джаз в течение там еще примерно 5-7 лет. И инерция у вот таких событий, она всегда большая. Но насильно, так сказать, пытаться э, обучить электричеству, как, знаете, как в том анекдоте, когда Ленин говорит, э, Крыжановскому, говорит, Глеб Максимилианович, обучите 10-12 человек электричеству. То есть насильственно распространять культуру, э, так, как это делали в советские времена, там, открывая библиотеки. И до сих пор Минкульт тратит больше денег на поддержку э, деревенских библиотек, чем на э, проведение интернета, например. Ну, то есть, поэтому мы делаем все возможное. Мы рассчитываем на то, что э, наши Партнеры по вот USAID, они, наверное, будут продолжать нам помогать. И еще один секрет сдам. Сам формат «Украина разом назлит», правильно Александр сказал, это музыкальный фестиваль сегодня. На самом деле это некий зонтичный бренд, если хотите, под которым, под которым можно продолжать заниматься культурными проектами, культурологическими, культур треггерством заниматься в самых разных городах. И в этом была идея. Идея, конечно, сетевого развития этих идей. А, немножко. А, а, Дмитрий Коваль, эксперт по развитию проекта. А как вас зовут? Дмитрий. Тоже Дмитрий, да, вас зовут, все. А, хорошо. Редкое <с имя у нас. Ой, не говорите. Так, а, а, ну, а, так я? Сказать, да. а я По мало городов. Я уже как бы упомянул в начале своего выступления, что да, мы делаем сейчас небольшие шаги, начинаем работать в этом направлении, в направлении развития культурных проектов. Уже были некоторые сделаны такие инициативы, как, например, с Украины в Украину, да, когда в 18 городах небольших в трех областях пытались как бы. Мастер-классы, но там тоже были э, культурные выступления, музыка, да? Цель такая, чтобы людям показать, что есть еще другая Украина. Вы говорите, например, о малых городах Полтавска, Житомирской, Волынской области. Хочу сразу сказать, что мы как программа Украинская инициатива по повышению гражданского доверия работаем с проблемами. Для нас важно понять проблему. Возможно, где-то там в Полтавской, Житомирской области, возможно, будут возникать проблемы. И может быть будет, мы же не говорим о конечности, да? может быть будет обращено внимание на тех людей, может быть на тех организаций, которые там работают. Но на сегодняшний день наша программа сконцентрирована сфокусирована здесь почему потому что здесь есть проблемы здесь есть передовая линия здесь есть 120 километров начинается линия фронта да, допустим ну, это очень легко понять как бы, да? ну, не от харькова начиная вот харьковской области район советко <departed skeletons> uh, и, например, есть проблемы с этими людьми, которые сюда приезжают. Они должны понять, что такое Украина. Украина не заканчивается на границе Снежного, Тореза и Донецка. Украина есть еще дальше. Понимаете, мы сталкиваемся сегодня с людьми, которые приехали в Харьков вообще первый раз в шейфтеатр. Есть такие примеры, мы видим. Мы первый раз сталкиваемся с людьми, которые первый раз в шейфтеатр. А это люди, которые живут в Украине, только на Донбассе. И они себя я не к себе должен Я говорю, в Харькове таких России. примеров миллион ну, примерно, ну, тех, кто а это первый это раз в театр сейчас, еще да. не пошел, а только собирается. Есть, э, впервые, э, когда люди увидели кафе, нет, вы будете смеяться, действительно кафе не из пластикового стаканчика в киоске, а нормальное такое. Не оценив, я смеяться не буду. Все райцентры этого государства. Давайте с музыкальной точки да. да, зрения. Мы э, в подготовке фестиваля меня больше всего интересовало. Разовые акции. Ну, все хорошо, но собрали. Раз... Вам не слышно? Да, это. Разовые акции мало интересуют. Это такой момент. Сейчас жизнь очень быстрая стала, интернет и так далее, и время начинаешь ценить по-другому. Мы с Вячеславом обсуждали, что почему-то в фестивале, когда он пройдет в Харькове успешно, дай бог, я в этом уверен, мы обсуждали, что какое-то ядро, ну, Люди, которые знакомы с музыкальной культурой, должен быть какой-то хедлайнер и так далее, она собирается. Какое-то будет сформировано какое-то ядро, и будут подтягиваться местные группы, если мы приедем в Сускую mm -hmm. область, даже выступая не в Ахтырке, а в самых Сумах. Потому что есть, есть э, нюансы: площади, сбора людей, аппарата и так далее. Понимаете, можно. Мы же не на день молодежи на грузовике приехали там, расставились. И давайте делать что-то профессионально. Хотелось бы этого. Это непросто. Вот э, сейчас. Такое время, что сейчас все сцены будут разобраны на выборы. Да? Ну, мы, же, мы же реальные люди. Хотелось бы, чтобы этот фестиваль имел продолжение. Имел продолжение и в тех городах, и маленьких, и там, где вы говорите. Не забывая о славянской и о Славянске, и об в том числе, потому что это и есть зона наибольшей ответственности сейчас у страны. И они едут сюда, там же воюют не только с Донецкой области, а в основном со всей Украины. Понимаете, посмотрите, на кто погиб. Вся Украина. Поэтому фестиваль будет иметь развитие, я надеюсь. Давайте начнем. Потом люди, которые, с которыми сотрудники, они тоже будут смотреть, как мы это делаем. Да? Давайте начнем, пойду. И Харьков, да, естественно, Харьков будет являться, так получилось, что в, муз в музыкальной культуре, в той, в которой я живу, в живой музыке. Харьков являлся, даже не Киев и не Львов, Харьков являлся много, многоплановым по музыке и Костяк мощный, молодежь мощная. Да, будет здесь, здесь мотор, который будет это двигать. А куда мы поедем, дай бог, я готов проехать по всей Украине и маленькие города с удовольствием посещу. Ну и кроме того, надо еще понимать, что мы даем старт проекту, который может послужить основой для каких-то локальных Давайте. проектов. В том же Славянске, например, у нас э, начиналась там сеть тех же инфоцентров, инфо например. Это же тоже демонстрация того, как одна и та же идея работает уже, а, слава богу, там в семи, да, там в семи, да, Наташа, в семи, ну в пяти точно работает, да, в городах. Точно так же, если кому-то, например, там в Нашим друзьям в том же Краматорске, которых у нас много, или в Славянске придет в голову организовать что-то культурное, культур треггерство какое-то под вот этим брендом, так это бренд на самом деле. Наша задача сделать из этого бренд, который, которым можно пользоваться бесплатно, да, мы не, не продаем возможно, пользоваться какими-то, мы готовы помогать Там и техникой, и связями, и возможностями, и контактами, и всем чем угодно. Но мы никогда не сделаем за людей их жизнь лучше. Вот это, я считаю, ключевой момент. То есть, если мы будем опять продолжать рассматривать все наши проекты как ⁇ давайте-ка поедем и обучим кого-то хорошей жизни ⁇ мы обречены на провал. Мы должны показать, как могут просто люди собраться и сделать это. А там пусть найдутся те, кому это нужно. Если они там найдутся, значит там это произойдет. Если это никому там не нужно, мы не сделаем для них. Говорите это. о том, что Сесилия э, Шансона засилие <coughs> рус... российского полукриминального музыкального контента, а, скажем, взять... Э, контент фестиваля и привезти туда людям на место, где они могут это послушать. Вот о чем я хотел услышать. Я понимаю, нету контента. Но это и есть главное идея. Мы фестиваля. готовы, мы с... готовы, да. Да. Да. Да. да. Только не мы привести как концертное агентство, а кто-то на месте должен сказать, мы хотим, чтобы это было у нас теперь. Помогите нам, и мы поможем. Все, вопросов нет. на него не приходить. Как вот это, к этим призывам? Вот, Почему? И Почему? к этим людям. Я, например, очень просто отношусь. Мне пофиг. Вообще, кто там кому чего призывает на просторах Абсолютно, интернета. Абсолютно. А, да. Вот и все. То есть, -то... Мы живем в офлайне. Нет, те, те, кто не хочет идти, пусть не идут. Пусть не идут, Нет, да. Нет, не, не... Нам больше достанется. Всегда не есть только... люди, которые во всем видят заговор. Они были, и только... есть и будут. И всегда. И мы понимаем, что а это те люди, призывает? которые, я, я, я, которые я... ну не кто... просто так говорят. Всегда есть люди, которые скажут, что раз то у вас желто-голубые типа... цвета, mm -hmm. то значит вы там за за кого-то, а за эту партию, а не за, за эту, там, за того или да, еще, за, за кого-то. Украинские цвета, мы за Украину. чем проблема? Спасибо все главные... Нет, там если там еще есть вопросы... Ищет, ищет. Нет, нет, еще буквально по вопросу, по вопросу. я поясню, что вы говорите, что Марьков не является культурным центром таким. Да нет. почему? Потому что... Именно это он погорячился. Можно культурным центром, когда наша власть это Четвертый блок международный, там принимала, тут, здесь было просто, здесь были все мировые звезды, они все ходили вообще деньги, они говорят, Мы никогда не видели, это было очень площадок, это было ужасное уровне работы, и ноль и тишина, люди не знали, люди не рекомендовались, они не знали, uh -huh. И Вот тогда нам сказал один из там голландцев, он сказал, что вот у вас будет тогда все хорошо, когда у вас... Этим будет заниматься на уровне, держав, на уровне государства, на уровне власти, городской, областной. Это ли вы тоже имеете в виду, что должны на эти финансы идти от А за что, за что они деньги получают? Те, кто сейчас занимается этим, за культурой. А, а как да. они должны заняться? Что для этого нужно сделать? Давайте круглый стол вечером у нас в 18.00. Очень а? коротко ответить можно так. На самом деле проблема, есть культура созидающая среда, и есть культура потребляющая. С культура созидающей средой в Харькове все вот так, все классно. С культура потребляющей средой все плохо. Потому что на самом деле, и это надо понимать тоже, в бедной стране, в бедной стране всегда культура не будет на первом месте. Но это не значит, что в этой бедной стране не надо тратить деньги на культуру, а надо их тратить только на еду. На гречку и еще на что-нибудь. Надо на тратить гречку. на культуру деньги. Государство должно начать, должно наконец-то понять, что страна, в которой культуре не уделяется внимание и которая не поддерживается государством де-факто, никогда не хватит никаких денег накормить народ гречкой. Вот и все. Все равно не хватит. И к прекрасному украинцы будут стремиться всегда. И для этого, к сожалению, будут уезжать из этой страны. Знаете, в 2000 я, один короткий пример, просто чтобы вот, затравку на вечер. В 2008 году после фестиваля Заджаз, который был самым громким культурным событием, реально музыкальным, ну таким, не, не телевизионным, там, да, скажем, в стране, нас с Николаем Осиповым, художественным руководителем Новой Сцены и председателем благотворительного фонда Харьковский театральный центр, позвал министру культуры, и сказал, у вас так круто, а у меня, говорит, 27 регионов, 27 бюджетных статей, и нигде ни хрена не получается толкового. Давайте мы вам дадим денег. И мы сказали, опа, давайте, и мы сделаем вам джазовый сезон на всю страну. Я даже тогда договорился практически со всеми, кто делал фестивали джазовые. Да? Денег нам только никто не дал. Мы писали письма полгода какие-то, какие-то с нас требовали бумаги еще что-то то есть на самом деле министр был классный парень но ничего сделать он или не хотел или не мог или еще что то То есть эта система просто не работает может не работает эта система а надо чтобы она работала сверху она работать никогда не начнет только снизу я прошу прощения по поводу государства и культуры Государство, вообще это синоним плохо это везде, это, это везде, на самом деле. В Германии, что там, государственная программа? Давайте, уточняющие, да. Там, э, Вася там, этот, папа же Борис, Можно. Да. Можно? Вот, вот, вот, вот вы, извините, я, я вам расскажу. Жека кошмар. понимаете, что меня с ним больше связывает, чем вас. По поводу Сергея Жадана, я, я понятия не имел об этой группе, я услышал, это, это решение не политическое, я понятия не имел об его участии в политической жизни вообще. Понимаете, я был на презентации группы «Катаксисты» в, в Киеве, перед которыми они играли. Это, я вот потом только узнал, что это Харьковская группа. Вот, вот решение, решение этой группы. Надо показать молодые коллективы и... Я не буду скрывать, там будет группа шана, которой я занимаюсь. Не Когда не мы не ставили тех, кого, тем, кем занимаемся? Чуть -чуть. Вы решили, составы, вы решили. Да. Вот. Ну кошмар знаю. Нет, я, я не знаю, может, Никар, Борис Востянов, кто то Если я не Карла знаю. нет, может, я в лицо увижу, да, узнаю. Кто его не знает, я же как говорю, как у меня есть. Есть надежда, что фестиваль будет в следующем году, мне в следующем году нужны будут хедлайнеры, и Жека Хашмаров совершенно спокойно с Ку -Ку может это место занять. Понимаете, как, как музыканты, которые есть, мы соберемся, послушаем. Мы вот так за два месяца его склепали. Так фестивали не делаются. Год делаются фестивали, какой-то подход. Но сейчас время быстрое, собралась команда, которая дала эти возможности. У каких графики? Гонорар Бабкина, Нет, секундочку, при всем уважении, есть система гонораров, есть выступление недавно группы «Пятница» в дворце спорта. Мне не надо группа, которая только что собрала дворец спорта, она не интересна на, ну, по, по музыкальному консультуру. Давайте соберемся, Мы раз, у нас есть возможности раздвинуть, подвинуть и так далее. Я приехал, вот со звоны, кого увидел, с Жаданом договаривались, я вообще договаривался с его продюсером из Черновцов, оказывается у него продюсер, представляете? Да? да. Вот мы с ним договаривались. Я даже не знал, что это харьковчане. Мы с ним привет-привет. Он говорит, я выпускаю его книжки там и так далее. Он издатель. Он делает фестиваль. там, <coughs> Поймите, если какие-то... Более того... Я открыт, пожалуйста, ну, Еще, еще два, два слова по поводу... То есть всегда на фестивале, всегда масса желающих выступить на серьезном фестивале. Надо это понимать. Конечно. Поэтому у нас что греха таить, давайте правде в глаза посмотрим. Перед нами стояла задача не просто собрать географически музыкантов, да? Это было важно. А нам важно было собрать музыкантов уровня достойного, того, чтобы это был фестиваль, а не просто выступление на площади, это ну, вот конечно цинично это. так. Есть всегда группы, которые считают, что они достойны выступать на фестивале. Их всегда много. Я вам скажу, что у нас только за последнюю там неделю у нас больше там двадцати заявок, когда появилась информация, у нас, там двадцать заявок сейчас только, причем в том числе из Луганска, опять там, ну, они сейчас там в Киеве в основном там и, и Харьковские группы, и Киевские группы, и разные. Одна из задач. Возможно, у нас будут сюрпризы на фестивале? Не, не, возможно, Вполне да, возможно. потому что мы сейчас говорим об этом. Одна из задач — это выпустить аматоров на сцену и показать возможности как бы, определенной части аматоров. И Эту задачу мы тоже будем решать как-то. Будут общие номера у музыкантов. Но задача стояла, во-первых, показать географию, во-вторых, все-таки, чтобы это было разнопланово и очень качественно. Поэтому для... Расширение кругозора всегда есть масса возможностей. Клубные форматы, как всегда это было, разные форматы. Мы за то, чтобы в это движение включались продюсеры клубов, арт-менеджеры, директора групп, спонсоры. Потому что на самом деле никто не говорит о том, что в следующем году, например, этот фестиваль может, не, не может пройти с участием коммерческих спонсоров. Только эти коммерческие спонсоры должны понимать, что они участвуют в некоммерческом мероприятии. Вот и все. Ну, я прошу прощения.